Магазин sportnit.ru представляет вашему вниманию эллиптический тренажер SE960G. В нем используется магнитная система изменения уровней нагрузки с электроприводом, который управляется с компьютера. Вес маховика составляет 6 кг и обеспечивает высокую эффективность тренировки и плавный ход педалей. Большие нескользящие регулируемые платформы педалей. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках тренажера. Программный функционал состоит из 13 программ. Ручная настройка, 4 определяемых пользователя, 6 встроены. Одна с контролем мощности, 3 кардиопрограммы. Основные характеристики модели. Использование домашнее или профессиональная система нагрузки электромагнитная, максимальный вес пользователя 130 кг, длина шага 35 см, количество уровней нагрузки 16 вес тренажера в собранном виде 37 вес маховика 6 кг, габариты в собранном виде 141 см на 65 в ширину, ссылка на товар в описании.